Удивительно то, что я вам сегодня покажу самые интересные ролики, которые были сделаны в октябре. Множество странных видеосюжетов вы не поймете, но суть в том, что вы увидите, я думаю, вам будет понятно, что скрывается и почему множество тайн нельзя никак изменить. Наша планета – это цепочка временного портала. Мы замечаем необычные объекты, да и аномальные природные явления. Все происходит внезапно. Вы сами прекрасно понимаете, что мир не такой, как кажется. Есть сторона людей, которые считают, что Земля это плоская, вторая, круглая. Но суть в том, что все это то, что мы с вами видим. Множество объектов считается подделкой той или иной информации. Но исходя от той информации, люди все равно пытаются изменить судьбу. По многим причинам на МКС и даже на других источниках информации есть множество необычных объектов, которые залетают и вылетают. Мы видели, как в Мексике в 2013 году а огромная армада НЛО залетала в вулкан. Мы видели в 2017 году. Но зачем НЛО пытается наладить контакт с людьми? Никто не может понять исход этой события, Но есть множество тайн, которые нельзя их раскрывать. Вы все верите в что-то необычное. Что-то необычное бывает. Но есть множество тайн, которые никто из вас не сможет на это ответить. Откуда взялись вообще НЛО? Где их база? Почему множество интересных моментов пропадают от съемки? Нету той или иной информации, или есть, но она закрыта. Почему есть инструкция про вторжение инопланетных существ? Есть необычный рекламен, где люди должны вести себя, себя правильно с инопланетными существами почему множество тайн скрывается именно на земле земля это защитная необычная оболочка где всем заправляет необычная армия инопланетных существ мы видим необычные кадры которые никто не сможет объяснить но есть то что нас охраняют? Есть множество тайн, которые вы не сможете даже увидеть. Почему в Бразилии, в Аргентине и даже в Канаде есть множество необычных станций, которые следят за НЛО? Почему на Аляске был замечен неопознанный объект, который пролежал почти 200 лет? Почему множество НЛО скрываются под водой? Почему власти, зная то, что скрывается у нас на Земле, они не говорят? Есть огромная тайна, что инопланетные корабли могут в любой момент изменить свою точку зрения к людям. Они могут напасть, они могут уничтожить. Но есть то, что мы с вами прекрасно должны понимать. Никто из людей не должен к ним даже прикасаться по многим причинам. Множество ученых, которые занимались уфологией, а именно секретными материалами, даже в 1978 по 1996 году они пытались наладить контакт, у них получалось. Но из всех контактов множество было убитых людей. НЛО не просто убивает людей, а просто убивает их для того, чтобы никто не знал правду про них. Был один такой случай, который случился в Англии. Был сделан контакт человек с пришельцем, и пришелец рассказал человеку много чего интересного. После нескольких обмана человека с пришельцем, тот ему сказал, что я эти данные не буду распространять. Но люди... Они доверчивы между друг друга, и они рассказывают все подряд. И случилось так, что НЛО уничтожило человека. Но зачем они это делают и обманывают людей? По многим причинам есть огромная тайна, то, что находится на Земле. Почему разделены наши необычные ресурсы? Есть другие НЛО, где они находятся дискообразными. В основном они нуждаются золотом. Есть НЛО, которые нужны только изумруты, А есть НЛО, которые нужна платина. Такие необычные моменты скрываются именно на Земле. Но так ли на самом деле? Почему люди часто видят НЛО, а именно странные объекты? Никто не сможет объяснить то, что НЛО нападает на людей. Много тайн и много позора. Есть множество видеосюжетов. Людей просто обману пытаются завести в какую-то необычную канитель. Но есть и то, что скрывается в небе. Не так давно множество историй людей, которые пытались найти НЛО и древний город, который находится на земле, а именно в льдах, они знают правду про НЛО много. Никто не распространяет ту или иную информацию, потому что вся информация, она должна проверяться. Но то, что мы с вами знаем о НЛО, а их очень много, мы знаем то, что власти любой, можно сказать, страны пытается добрать до них очень необычную структуру вооружения. Были сбиты множество НЛО, да, беззащитного барьера. Много из вас считает НЛО выдумка, и множество из них никто их не видел. Но поверьте, чуть-чуть вы увидите много чего в горах. Лесах и даже в городе есть множество тайн, что наша планета купол, и за ней есть необычный момент. МКС, который функционирует уже давно, она заметило множество необычных явлений в космосе. Иногда НЛО подлетают к ним, а иногда даже нападает. Были случаи, что Космонавтам давали специальное вооружение в Советском Союзе. Это было не случайно о а нападении необычных объектов на военных. Были замечены и в Советском Союзе множество странных объектов, которые никто про них не знал. Около полусотен НЛО летели в сторону Хабаровска и после этого исчезли. Как объяснить ту тайну, которая скрывается на Земле? Люди считают много чего странного на Земле. Есть и призраки, есть инопланетные корабли и пришельцы, но никак никто не может ответить на маленький вопрос, откуда они берутся. Есть порталы, которые никто не знает, как они открываются, но есть то, что среди людей инопланетные существа. Они скрывают свое название, они скрывают свое обличие. их легко заметить. Они ведут очень спокойно, так спокойно, что для людей такое мера отношений на Земле очень странно. Но если то, что мы должны прекрасно понимать, Земля, которая Доложись множество, и оно может и забрать. Были кадры, как НЛО пыталась разбудить вулкан. Мы видели множество странных объектов, как НЛО нападала на военные и даже на общественные граждан. Но суть в том, что есть объяснение. Множество артефактов было украдено людьми а именно, которые принадлежит пришельцам. На тех мест, где были города уже давным-давно, одни руины и поля. Но там находились артефакты, где люди нашли. И после этого НЛО стало за ними охотиться. Древние города находятся на земле, и раскопки для них очень тяжелы. Но думайте, что произойдет скоро.